Здесь продают настоящую еду для бегунов, правда? Правда, абсолютно. Да, я ее уже купил, поэтому мы проходим дальше. Но ребят, ребят появились новые вкусы. Новые вкусы, это вот вишню я не видел, она есть, потом вот ежевика и еще люква. А мне больше последний раз понравилась черника. С ней побежим.